подбираем фотографии для нашего аккаунта добрый день с вами я богат как правильно подобрать фотографии и откуда мы их берем сейчас мы вам это покажем заходим в друзья ищем любой женский аккаунт любой женский аккаунт можно не друзья потому что в друзьях у нас одни мужчины можно просто здесь набрать э, любое женское имя. Так, вот он вам выдал кучу аккаунтов. Смотрим более-менее реальный живой женский аккаунт. Ну вот, к примеру, вот этой девушки. Смотрим, она вроде бы живая, да? Смотрим следующий аккаунт. Вот этот более симпатичный. Заходим на этот аккаунт. Смотрим фотографии. Ну, вот эта фотография более живая. Открывается фотография. Нормальная, приличная фотография. Сохраняем ее к себе в папочку, где у нас много фотографий. Ну, вот сюда, допустим. Листаем дальше. Грузится фотография. Так, вот таким вот образом мы э, тоже видим та же самая девушка, приличная фотография. Тоже сохраняем ее к себе. Следующую листаем. Таким образом мы подбираем э, интересные, красивые, эксклюзивные фотографии для нашего аккаунта, который будем создавать. Дальше листаем. И у меня просьба к вам, потратьте какое-то количество времени, полазите по аккаунтам Фейсбука, по разным аккаунтам, и соберите себе эксклюзивные фотографии девушек. Девушек простых, скромных, но красивых, не фотомоделей. Так, вот листает он дальше. Сохраняем эту фотографию. И теперь у нас есть, у нас в папочке есть э, порядка э, 10 фотографий одного и того же лица одной и той же девушки. Что не вызовет с подозрения у Фейсбука э, в момент... Вот видите, какая красивая фотография в момент составления, <как> в момент создания вашего аккаунта. А у нас тут в горах поют птички, в лесу лазят разные зверушки, и по ходу с этим мы щелкаем и выбираем себе фотографии. Для нашего аккаунта Facebook. Значит, После этого видео вы уже точно знаете, где брать фотографии и как эти фотографии становятся эксклюзивными. Ни один комбайн, ни один парсер, ни одна программа вам не сделает таких эксклюзивных фотографий, как ваши руки и ваши глаза. Вот у нас уже видите, сколько фотографий набралось. Здесь уже на ваш вкус и цвет э, выбираете все, что вам понравится. Дальнейшую информацию о том, как... Э, Работать с пакетом фотографий и как их правильно разместить, в каком порядке, в какой папке, это уже я вам дам на личном индивидуальном коучинге. Но Придя на первое, на второе, на третье занятие, вы уже точно придете с набором фотографий на это вы не потратите свое драгоценное время. То есть в удобное для себя время вы соберете эти фотографии, придете, и у вас уже будет необходимый пакет инструментов для того, чтобы непосредственно перейти к тонкостям и нюансам работы. На этом наше видео мы с вами закончим. До следующих встреч и до следующего видео. Всего доброго, до свидания, приходите на наш семинар. Вся информация по данным, по нашим данным, где нас найти, где меня найти и где, как попасть на наш семинар, бесплатный и платный, вы найдете под этим видео. Ставьте лайк, делитесь, потому что информация очень интересная. Всего доброго, до следующих встреч.